Всем еще раз привет! Интересная тема с плеядами. В последнее время это даже какой-то тренд на альтернативных каналах. Плеяды, плеяды, их очень много. Но в ченнелингах выходят контактеры, которые рассказывают о своих звездах. Вот сейчас я решила немножко углубиться в тему, именно потому что в связи с плеядами очень много путаницы. Я слышала такое мнение, что избранный народ евреи произошли оттуда, что у них там кураторы. В то же время индейцы Южной Америки были уверены, что их предки из Плеяд. В то же время говорят, что все человечество на земле, в принципе, заселяли Плеяды. И еще есть азиатская машина с символикой Плеяд. Азиаты тоже считают это своим, своей эмблемой. Но здесь, когда мы сталкиваемся с этой эмблемой, мы видим совершенно разные способы жить, совершенно разные мышления, это разные стили. Разные стили. И возникает вопрос, когда выходит кто-то от плеяд, так ли уж однородны плеяды, так ли уж одни однородны. Среди видимых звезд даже идет путаница, кто-то говорит семь, кто-то говорит десять. Ну, Видимо, глазу их в этом диапазоне примерно столько, их несколько. Но за ними большое скопление размером в тысячу. В тысячу в, много, в очень такой многонациональной галактике и тысяча звезд. Как вы думаете, может ли э, эта географическая зона быть политически однородной в принципе? Нет, может быть, есть целые галактики, где живет, допустим, только одна разумная раса. Может и так. Но, но, в случае с Плеядами может и не так, потому что там же находится по книге, по версии книги конфликты и, и творения, голубая кровь, правильная кровь, конфликты творения, Свердловсты, Эй. По версии этого автора, в Плеядах находится звезда Атлантов, а Атланты не входят в Федерацию. По ченнелингам мы слышим, уже многие говорят, что есть Галактическая Федерация, есть Межзвездный Союз, что это разные образования и их интересы, Вот я, я так и не поняла, чем они принципиально расходятся, кроме того, что в Звездный Союз не входят плазмоиды. В чем еще они принципиально расходятся, я не поняла, и, может быть, этих различий нету. Ввиду вышесказанного можно допустить, что плеяды – это такое растяжимое понятие, в то же время по версии Роберта Темпла – Книги про Сириус он считает, что пришельцы Сириуса нас заселяли, на этом моменте крыша течет. Кто-то пишет, 35 тысяч лет назад нас скрестили с обезьяной, кто-то говорит 3 миллиона лет назад, уже такая версия. Короче, в связи с нашим происхождением много текущей крыши или кто-то преднамеренно путает, или так сложно и есть. Но вот по принципу, что наверху, то внизу, мы можем посмотреть на политическую карту нашей планеты и увидеть одну вещь, что она очень и очень лоскутная. да? По-моему, сейчас 200 стран уже. Было, было 150 или 200 было, я не знаю. Очень много стран, у всех своя политика. Может быть, вот эти космические зоны – обособляясь, как раз и э, прям, имея какие-то интересы тут, образуют тут государство или государство в государствах или еще как-нибудь. И может быть, вот, вот тот космос, который над нами, он политически настоль, настолько же разный и противоречивый. Так что, э, просто когда смотрите консультант, э, вот эти вот интересные беседы с жителями плеят. Стоит акцентировать вот такому ченнелеру, который проводит беседу, что в чем различие на самом деле, сколько там всего противоречий на самом деле. Это же тоже важно знать. А то непонятно с кем общаешься, а, а конкретика, ой, как не помешало бы. И в конечном итоге все вот это сводится к путаница вокруг нашего происхождения. Я смотрю, что все, все, все, что происходит в конечном итоге ведет к запутыванию того, откуда мы взялись. Это мое впечатление. Мне кажется, что хороших и плохих по отношению лично к нам, ну как мы меряем доброе зло по отношению лично к людям, будет видно по призыву когда просто что-то интересное рассказывают, это очень очень увлекательно. Но э, не рассказывают же это просто так. Наверное, подводят к какому-то решению, к какому-то выводу. Я смотрю уже очень много этого, там, где тот, кто выходит на контакт с ченнеллером, призывает к некоторому голосованию. Э этого действительно уже все больше и больше. Я уже все случаи не, не, не буду успевать запоминать. Я думаю, сейчас предстоит мыслить квадратно и разбирать по шурупу, к чему в итоге ведет каждое действие, к которому нас призывают по отношению лично к нам. Пишите мысли, ставьте комментарии. До новых встреч!